Я жизнь свою теперь не тороплю. Проходит лето, так необходимо, и все же осень. Я тебя люблю. Какую б не скрывала зиму, каким бы ни был уходящий день, я научился принимать как данность любую навалившуюся тень, любую одолевшую усталость. Ведь впереди неведомое мне, а прошлое так мало в жизни значит. Я научился дорожить вдвойне всем тем, что называют настоящим.